Протестируем деревянные размешиватели на кофеаппарате фирмы «Саека». Проверим, не возникает ли трудностей при подаче деревянных палочек торговой марки «Серебряная береза». Запускаем тестовый режим подачи пластиковых размешивателей. Подача происходит без проблем. Без перенастройки загружаем идентичные деревянные размешиватели размера 105 мм. Как видно, деревянные палочки подаются ровно так же, как и пластиковые. Они не застревают и отлично скользят по механизму. Была опробована полная кассета, и никаких проблем не возникло. Подведем итог. Деревянные размешиватели не требуют перенастройки оборудования и не удорожают обслуживание аппарата. Просто загрузите их в вендинговый автомат и радуйте людей напитками с деревянными размешивателями от производителя «Серебряная береза».